Для мужчин очень важным является увлечение то есть мужчина ни один мужчина никогда не возьмет женщину ну никогда я конечно неправильно сказал но ни один мужчина никогда не возьмет женщину замуж не увлекшись ей ну конечно случаи разные бывают бывает там ради денег бывает еще там мужчины практичны и очень часто мужчина должен увлечься этой женщиной он должен увлечься ее телом глазами я не знаю там чем-то еще но увлечение оно должно присутствовать еще один есть закон такой в эзотерике в отличие от эзотерики чувств которые притягивает противоположное эзотерика телесного она притягивает одинаковое то есть это выглядит так допустим в случае, если человек занимается телесным творчеством, то есть он рисует, сочиняет музыку, то есть он творит что-то, это может быть умственное или телесное. Вот смотрите, телесное и умственное, они притягивают подобное, а чувственное все протягивает противоположное. Таким образом, если вы мечтаете о мужчине, то притянете противоположное, потому что это чувственное. А в случае, если вы мечтаете и вам нужно привлечь к себе, допустим, чье-то наверное, увлечение,